Доброе утро, коллеги. С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 14 сентября. И перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на наш YouTube канал и ваши вопросы оставлять в комментариях. Ну а мы начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Сегодня с утра уже обновили локальный максимум и четверга. Движемся по направлению к следующей цели на 1.17.47. Здесь важно посмотреть на более крупный таймфрейм. А в рамках 4-часового таймфрейма мы видим следующий области сопротивления на максимум конца августа. И уже дальше мы а, сможем смотреть, будет ли отбитие данного уровня, то есть вернем, продолжим ли мы нисходящее движение в рамках более крупного тренда или в том случае, если цена сможет преодолеть данное максимальное значение, то вероятен разворот в среднесрочной долгосрочной перспективе и продолжение укрепления евро. Но об этом уже будем смотреть чуть дальше. Но это та ситуация, которой необходимо приготовиться и, и держать ее в голове. По паре британский и американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Следующий цель роста это движение в области 1,32-1,33. Ближайший разворотный уровень по данной восходящей формации отмечаем на минимальные значения четверга, которые были зафиксированы по цене 1,30. 25. По паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению в область минимальных значений конца августа, то есть уровень 1.29-1.28.90. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3025. Именно там располагается ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма. По паре американский доллар японская иена смогли мы вчера преодолеть область сопротивления, которая находится в на максимум 12-11 сентября это отметка 111.65 и продолжается движение восходящее по данному активу цели роста. Это движение в область 112.49, возврат к продажам будем рассматривать после преодоления минимальных значений 12 сентября, которые были зафиксированы по цене 111.15. По паре австралийский доллар американский доллар сохраняется тенденция восходящая. После преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 11 сентября, сейчас торгуемся вблизи максимумов начала сентября, которые были зафиксированы в области 72.28. Преодоление данных уровней подтвердит сохранение восходящей тенденции с целями роста 73-78 а Ближайший разворотный уровень на текущий момент пока оставляем на минимальных значениях 11 и 12 сентября. Это область 70-85-70-90. По паре еврофунт тенденция Нисходящая сохраняется, но в очередной день мы видим не добить до минимальных значений, что в ближайшей перспективе может означать завершением данной нисходящей тенденции, но для этого необходимо дождаться подтверждения. Таким подтверждением завершения данной нисходящей формации будет закрепление выше максимума, которые были зафиксированы вчера по цене 89.29, максимум четверга. Но пока тенденция сохраняется нисходящая, цели снижения это 88.27. По золоту тенденция сохраняется восходящая, напомню, данную формацию мы стали отслеживать 12 сентября, подошли к области сопротивления, которая находится на максимальных значениях конца августа, это уровень 1213 1214 долларов за тройскую унцию, преодоление данных ценовых значений откроет предпосылки дальнейшего роста на 1227-1300 и соответственно далее. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1200 ровно а По нефти марки бренд вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября, что в рамках часового таймфрейма а нас приводит в фазу нисходящего движения, но такой сценарий ожидаем вблизи а вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 4 сентября, поэтому завершение данной коррекции также позволит присоединиться вновь к данному восходящему движению по нефти с целями роста до 81 и 82 соответственно. По индексу DAX вчера закрепились выше максимумов 12 сентября, что в рамках часового таймфрейма у нас так, также переводится фазу восходящего движения по данному активу с целями роста в область 12410. Возврат к продаже будем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы 12 сентября по цене 11949. Ну и биткоин вчера смог закрепиться выше максимумов 11-12 сентября, что в рамках часового таймфрейма у нас также приводит фазу восходящего движения с целями роста до 7480 долларов за один биткоин. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях 11 сентября который был зафиксирован по цене 6134. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая по биткоину сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торговой недели. Увидимся уже на неделе следующей, на нашем еженедельном вебинаре, который пройдет в понедельник и на следующих видеообзорах. Всем спасибо за внимание и до свидания.